Внимание! Минутная готовность. Есть! Есть! Минутная готовность. Минутная готовность принята. Добрый вечер, уважаемые зрители и слушатели информагентства «Ледокол». Сегодня очередной выпуск международного положения. В эфире у нас Карина Александровна Геваркян, специалист-международник в области Ближнего Востока, Яков Иосифович Кедми, общественный деятель, и Марк Анатольевич Соркин, глава Оргбюро, Информагентство «Ледокол» и Союза коммунистов. И первый вопрос у нас, ну, наверное, ситуация в Республике Беларусь, раз это у нас горячая тема. Я думаю, что не ситуация в Республике Беларусь. Дело тут в общем: Республика Беларусь не более чем ширма для тех процессов, которые сегодня происходят в мире. Значит, два Б-52 облетают Крым, ищут э, возможных путей для своей дальнейшей работы. Значит, на Ближнем Востоке происходят какие-то непонятные шевеления Турции. С одной стороны, ей хочется э, возродить Османскую империю, а с другой стороны, как бы ужиком пролезть в проект «Дельфин». Европа в растерянности. Как избрать пути, как, куда двигаться дальше? Значит, с одной стороны, традиционные атлантические связи, с другой стороны, из-за событий, происходящих в Америке, это, эти атлантические связи рвутся. И на фоне этого, будем говорить, предлог для обострения этой ситуации, с одной стороны, это, естественно, события в Беларуси, с другой стороны, будем говорить, так, панкреатит или что там еще у Навального. И вот я хотел бы спросить у Корина Александровны: Корина Александровна, вы специалист по Турции. Скажите мне, пожалуйста, чего там Эрдоган захотел? Сядьте ближе к микрофону, я вас плохо слышу. Я говорю, что, как говорил Сталин, есть логика намерений, а есть логика обстоятельств. Я далека от того, чтобы считать Эрдогана психически неадекватным человеком. Вот он и крутится между этими двумя логиками, потому что идеологически понятно, что свою страну он переформатировал, как выражаются иногда наши военные, по самые помидоры, а с другой стороны, он вынужден все-таки принимать и ту реальность, которая его окружает, и ту реальность, в которой он находится, и те силы, которые противостоят его замыслам и его намерениям. Вот, собственно, потому что, ну что, о чем говорить, об исламизации Турции, там, о последних о внутренних шагах, о внутренних расколах, которые там происходят, они очевидны. Мне кажется, это уже не специалист. Но давайте не будем забывать о серьезном конфликте, внутреннем конфликте с Ираном. Знаете, я... с Ираном... А... Поэтому... А вы что можете сказать по этому вопросу? Вы меня спрашиваете, я не расслышала? Или... Я, я... Родствую, я спрашиваю. Ну, в отношении Турции там, там все ясно в отношении Ирана это не серьезно, у него нет разногласий у него и со всеми, с Россией тоже. А с Ираном конфликта пока нет, поскольку все конфликты были инициатированы самим Артаганом. С Ираном он не инициирует ни один конфликт. Но есть свои разногласия, все. У него сейчас стратегическая цель, если можно говорить о стратегии на ближайшее время, это закрепиться в Ливии обеспечить себе военное присутствие в Ливии, экономическое присутствие в Ливии. Второе – это э, получить право на использование нефти и газохранилищ на шлейфе возле э, э, турецкого Кипра. Ну, это тот самый проект «Дельфин». Я говорю, возле турецкого Кипра. Это, его, это, это, это укрепляет его э, геополитическое положение в Средиземном море. Сильно усиливает. Но, как всегда, у Эрдогана у него не всегда э, реальная оценка обстановки. Сегодня нет страны, с которой у него не было бы конфликт. Единственная страна, с которой у него не было конфликта и не будет в ближайшее время, это Азербайджан. Со всем остальным у него конфликт. И конфликт в Ливии все более и более серьезный. Он также обостряет конфликт между Турции и арабским миром, потому что арабский мир, в основном, основные его государства, Судовская Египет и Эмираты, резко против. Египетская армия стоит напротив Турецкой. Он ввязался в конфликт из-за Ливии с из Францией. Из-за нефти он ввязался в конфликт и с Европейским Союзом, и с Грецией. Так что слишком много шаров он одновременно держит в воздухе. Не имею уверенности, что не, не с одним он справится. Но это держит всех в напряжении. У него нет сил сейчас решить ситуацию ни в Ливии, ни с газом свою пользу. Так что Турция, да. Единственное, что я хотел бы отметить, это э, сегодня уже совершенно ясно, пока Эрдоган у власти, Турция взяла курс. Официально, неофициально, полуофициально на создание собственного ядерного оружия. И к этому он будет стремиться. надеясь, что это и будет у него козырем, который позволит ему себя вести, по крайней мере, с такой свободой действий, как Северная Корея. Ну что ж, отсюда плавно перетекаем к инциденту перед выборами в Белоруссии, когда сторонники э, протурецкого руководителя Ливии атаковали ливийское посольство, где сидел э, будем говорить ставленник э, самого Хафтара. Можно, конечно, обращать внимание на те или иные мелкие выходки той шпаны или другой шпаны. По большому счету борьба за Ливию со стороны Турции, которая вмешалась из спасла Хафтара, сегодня находится в тупиковой ситуации. То есть есть возможность сломать Турцию в Ливии, но на это не дает зеленого света. Сегодняшний день. Владимир Владимирович. Посла Сараджа, а не Хафтара. А, Сараджа, да. Сараджа. Но Москва не дает зеленый свет, потому что свернуть голову туркам в Ливии, это самое простое. Я, но, я но силовой конфликт с Турцией сегодня пока никто не идет. Ну так это будет. А, а, а все эти мелочи, я говорю, Есть, есть на лицо попытка закрепиться в Ливии экономически и с военной точки зрения. И прибраться, добраться, начать использовать нефтепроводство. На лицо конфликт с Европой и с Францией. На лицо конфликт с арабским миром. Пока он не приходит в другие. На лицо стратегическая цель Турции выйти к ядерному оружию рано или поздно. Вот эти основные факты. А кто, где, какое посольство атакует? Какой разница? Это не влияет на эти основные моменты. Нет, я совершенно с вами согласен, Яковлевич. И вот сейчас, как говорится, для затравки мы поговорили о Ближнем Востоке. А вот сейчас мы переходим к ситуации в мире. Значит, выборы в Беларуси, я сейчас не берусь судить, Правильный там подсчет голосов, неправильный подсчет голосов, кто там прав, кто там виноват, но вызвал абсолютно сумасшедшую реакцию. Значит, не случайно Лавров выступил с соответствующим заявлением о 200 украинских боевиках, которые были подготовлены в лагерях на Украине и переброшены в Беларусь. И посмотрите, как интересно. Значит, в Россию едет сначала министр иностранных дел Беларуси, Потом военный министр и начальник штаба. Значит, премьер-министр России летит в Белоруссию. На следующей неделе ожидается визит в Россию Лукашенко, президента Белоруссии. Так что, Карина Александровна, готовится о союзного договора, когда не будет больше Беларуси? Так, нет? Я думаю, что вполне будет инициировано переформатирование союзного договора, чтобы никого не пугать и не дразнить гусей. Но то, что фактически, это, то есть де-факто этот договор не работал ни в какую-то, форме, но, по-моему, тут уже никаких объяснений или аргументов не нужно. Все уже по этому поводу сказано. То, что к нему заново подступятся и попытаются подготовить какую-то его новую редакцию, которая может оказаться хорошо забытой старой, это другой вопрос. Но, скорее всего, я думаю, это будет так. Более того, с моей точки зрения, мне, конечно, многого не хватает в этом белорусском пазле. А, правда, вот кое-чего мне не хватает из информации в этом белорусском пазле, потому что а, вот эта м, рыхлость, так называемая, оппозиция, выскакивание каких-то все время новых фигур и в общем не харизматичных и невесомых, это то ли какая-то новая технология, то ли уже часть. Вот. А я еще до конца, честно признаюсь, этого не понимаю. А то, что это вяло текущее шестнение, она будет длиться, ну, точно, абсолютно. И потихонечку этот протест будет вспыхивать, то вспыхивать, то выдыхаться и так далее. В этом у меня нет никаких сомнений. Впрочем, меня вот очень беспокоит, что после Хабаровского в России потянулось еще несколько, Городу Стандалфян Стал как... да, совсем недавним которого. Понятно. Белый. Лично да, я, нет, например, да, думаю, что, что мне нравится <с alignment> эта вяло шизофрения и кумулятивный эффект от нагрева постоянного подогревания лягушки вот в горшке. Окей. Значит, я лично немножко не с вами не соглашусь, потому что, на мой взгляд, Западу нужен как раз именно Лукашенко. Только он может удержать э, Белоруссию, будем говорить, в каком-то спокойном состоянии. А вот все эти фигуры несерьезны. Это не более чем пугалки для Лукашенко, которому говорят, мол, если ты не пойдешь, в Люблинскую унию, то пойдут они. Как вы думаете, Яковлевич, я ошибаюсь? Ситуация в Беларуси такая. Авантюры в Беларуси не начали главные государства и те, кто управляет внешней политикой. Ни во Франции, ни в Германии, ни в Соединенных Штатах. В этом смысле произошла инициатива более мелких игр, более мелких игроков, так же, как это было в Грузии, плюс гиперактивность и, и, и абсолютное непонимание международной ситуации в Польше и в Литве. И они заварили эту кашу, совершенно не имея к этому основания. Во-первых, основное отличие Беларуси от Украины. В Беларуси сильная авторитетная власть, эффективная, которая может действовать. Но в Украине этого не было. У них была надежда после визита Помпео и того, что он сказал, не слишком серьезно его слова, и э, в результате двухлетнего флирта Лукашенко с западными странами, но этот флирт был, извините, пожалуйста, меня Корен, но есть женщины, которые занимаются флиртом без всяких конкретных намерений. есть мужчины, которые считают, что этот флирт... Он что-то означает. Он ничего не означал. Но они решили, что тем самым, с помощью украинской ЦРУ провокации, быть клин еще больше между, Порошенко, между Лукашенко и Россией. А тогда настолько ослабить его власть, что, может быть, что-то пройдет. Но это ограниченная непрофессиональная оценка на уровне Польши, Литвы и третьестепенных ЦРУ офицеров. Точку Беларуси поставил Владимир Владимирович Путин. Когда в разговоре и с Фра... Фрау Меркель, и с Макроном, он сказал, «Уберите свои руки, Белоруссию не отдам». Неважно, как это формулируется. И они поняли, украинский вариант Белоруссии не пройдет. И ушли. Причем заявили, не будет никакого Майдана. Все. То есть тут пропозиция России... Было однозначное. Белоруссию не отдам. Если надо, применим силу. Но мы стараемся без силы. На этом белорусская авантюра закончилась. То, что происходит сейчас, это мелкие выходки. Больше под влиянием поляков. Показать что-то, чего... Вопрос исчерпан. Мало того. На встрече, э, вот те встречи, о которых э, шли разговоры смены смена руководства Беларуси, это прелюдия, результаты которые будут озвучены на следующей неделе после встречи э, Лукашенко и Путина. Если внимательно слушать то, что э, говорила Лавров и э, Путин о том, что суверенная независимая Беларусь, а выведении Беларуси с России сегодня речи не идет. Иначе бы это не подчеркнулось. Что да, возможно. Возможно, более реальное осуществление шагов, которые вытекают из того, что есть союзное государство. Есть три области, в которых это может быть. Одна – это введение единой валюты. Вторая – это расположение российских войск на границе с Польшей. В ответ на американскую бригаду, которую вели в Польшу. Она там 6 лет находится постоянно, а сейчас вели еще. И на законодательном уровне, в том числе налогообложение, проведение шагов, которые все больше и больше будут продвигать понятия, вкладывать смысл союзное государство. Без того, чтобы Беларусь вливалась формально в России, то есть будут сделаны те шаги, которые должны были бы сделаны за 20 лет союзного государства, в какой мере, насколько, в каком темпе, каким этапом, неважно, результат будет такой, отношения между Белоруссией и Россией в результате этой авантюры в Белоруссии будут еще более тесные. И формально, и фактически во всех областях. Как это будет называться? Каким темпом это будет идти? Это опять-таки не важно. Это будет, вот для этого есть юристы, для этого есть э, дипломаты. Они будут искать формулы и определения. Но смысл будет такой. Россия и Беларусь будут еще ближе. И на сегодняшний день есть четкое определение президента России. Уберите руки от Беларуси не отдам. Если даже надо будет ударить по рукам, все. То есть эти еще. вернуться к положению, которое было на Майдане в 2014 году невозможно. Не та Россия, не тот мир, не то соотношение сил, не та страна. Все с Беларуси все закончено. А Выходки там этих, этих дам, которые играют в революционеров, ну, кого они интересуют. Да. Это может быть для польской печати и для, да. и, для, и, для, и для тех, которые все время пытаются увидеть и, и раздать тот очередной скандальчик. Ну, хорошо, пожалуйста. Пока все они заканчивают тем, что или самостоятельно, или на машине американского посла переезжают в Литву. В скатерть у да, играют революцию на немецкой флейте. Понятно. А вот у меня, мне в этом плане еще интересен один вопрос, Яков Васильевич. Лукашенко заявил о плотном закрытии белорусско-украинской границы. Ну, не секрет, что примерно процентов 60 бензина, дизельного топлива, смачных масел для техники украинской, поставляла Белоруссия. И вот скажите мне, пожалуйста, вы видите возможность, э, с учетом того, что ЛДНР объявил ультиматум Украине о выводе и уничтожении, э, будем говорить, э, инженерных сооружений, укрепрайонов в серой зоне, есть ли такая возможность, что Украина все-таки через вот эти все события будет принуждена к миру? Как вы считаете? Это, это все мелочи на местном или местечковом уровне. Это имеет значение. Все зависит, как и вопрос из с от России. Россия не готова сегодня начать активных действий против Украины. Ни экономических, ни военных. Точка. Их не будет. Ну, будет перебранка, ну, будет спор. Но отмашки не было и нет. Когда будет, тогда будет. А сегодня ситуация будет такая. Медленно, постепенно договариваетесь там насчет размежевания, насчет прекращения огня, еще три точки, еще три зоны. Но решающих или критических или решающих военных действий, или экономических, или политических, со стороны России нет, значит, их не будет ни со стороны Белоруссии, ни со стороны э, Донбасса. Единственное, что может вывести эту систему из равновесия, какой-то отморозок командир той или иной группировки на украинской стороне, который решит по польскому примеру, а вот сейчас я сделаю, не думаю, это может вывести ситуацию из равновесия, но получат обошки. Но не надо строить сегодня никаких планов. Я бы не советовал. На ближайшие полгода для, на то, что будут какие-то серьезные изменения в Украине, на Украине, между Донбассом Украины, между Белоруссией и Украиной. То, что на Украине хотят им немножко рассчитаться, это только начало, за их бездарную провокацию, ну, это ясно, хорошо, пожалуйста. И то делают очень осторожно. Другая страна разорвала бы дипломатические отношения. Не идут на это. Другая страна объявила бы, предъявила бы, вызвала бы украинского посла и выложила бы по, по всем за ту провокацию, которую они сделали, пытались сделать. Ну, решили это не, не, не превращать в казус били. Не надо. Так что не будет вот на этом фронте, на этом участке, на этом направлении до конца года никаких решающих потом. Чтобы идти на какие-то серьезные меры, надо четко представлять, какова международная ситуация и насколько она устойчива. И насколько эти действия влияют на устойчивую ситуацию. Пока выборы в Соединенных Штатах, лучше не делать никаких резких движений, если необходимо. Закончатся выборы, когда ясно будет, что такое Соединенные Штаты, по крайней мере, с точки зрения того, кто стоит у власти. Это не значит, что он правит. Тогда можно, можно планировать те или иные шаги. Но до 2 ноября нет смысла ничего делать. Тем более осталось два месяца. А процессы, а процессы, которые идут и в Соединенных Штатах, и в Европе, они, чё, они, они, они, они, они они они, к этому, они они настолько ослабляют эти страны, что не надо им помогать. Пусть сам. Понятно. А, смотрите. Такое соображение, что не Подавьте... Карина Александр. Сейчас вы, я вам задам вопрос и вы будете отвечать. Вот посмотрите. Весьма противоречивое заявление колеблющейся бундесбабушки. Значит, с одной стороны она заявляет, что Северный поток будет достроен. А с другой стороны она заявляет, что Навального отравили. Но этот анекдот, честно говоря, меня мало волнует. Но я здесь вижу обостряющиеся противоречия, как не парадоксально, между Германией и Польшей. И вот я думаю, что на будущее где-то примерно год-полтора эти взаимоотношения будут определяющими в Европе. А вы как думаете, Карина Александровна? Ну, насчет того, будут ли они Думаю, что это будет один из факторов. И, безусловно, он уже, собственно, выплыл на поверхность и как бы становится заметным эти противоречия. Вспомните всю эту историю с послом, довольно забавную, которая так интересно, на дипломатическом поле выплыла. А относительно сына бывшего нациста, да, который собирались назначить. Пословно, наконец, больше кто-то но согласилась, ну и так далее. Ну, плюс ко всему, я считаю, что первое, значит, здесь есть, здесь будет невероятно непоследовательное проявление каких-то непоследовательных заявлений. Потому что когда она заявляет, что его отравили Навального, Честно говоря, у меня при этом замечу претензии к, к нашим властям. Надо было беречь парня, там, вокруг него там каких-нибудь профессионалов нужно было сдувать с него пылинки, если ничего не произошло. Вот. А что ей еще делать? А, это заявление а, было уже сделано как бы из клиники Шарите, что она может сказать? Я не верю в клинике Шарите тут тоже там. Да в том-то и дело, что это было сделано не из клиники Шарите. Это а было сделано из какой-то э, части Бундесвера медицинской, якобы. В том-то и дело. Ну, добро. значит, Яковлевич, у меня к вам тоже вопрос будет по Европе. Вот меня, честно говоря, не интересует Навальный, я уже говорил. Подохнет он завтра, и туда ему и дорога. Это его личное дело. Не надо водки много жрать, не будет живот болеть. Вот. А позиция очень интересная по вопросу продолжения санкционного режима. Ну, во-первых, а какие санкции еще можно применить? На хвост соли насыпь. А во-вторых, впервые, например,. Мид Австрии устами своего руководителя заявляет, санкции будут только тогда, когда будут доказательства. А по правилам Евросоюза, если одна страна против, значит никаких решений не будет. И вот здесь мне интересно, как вы считаете, Яковыч? Возможно, это какое-то начало раскола Единого Евросоюза по, по отношению к России? Или это не более, чем игры на свежем воздухе? Во-первых, в отношении Навального я могу сказать, все относится к этой глупости. Фрау Меркель подставили. Подставили ее военные, потому что дали совершенно непрофессиональный, глупый, идиотской диагноз. Ну, ни до чего больше они не могли додуматься. Немцы стали в этом отношении еще тупее англичан. Потому что англичане, когда разыгрывали комедию, они хотя бы сказали, мы ему вкололи сразу антидот, противоядие. Немцы даже до этого не додумывались. То есть они по своей тупости, даже по немецким стандартам, не удосужились сказать, что человек, которого отравили боевым газом, в течение пяти суток, не ввели противоядие, и он остался жив. Они могут сейчас, они могут сейчас подать на Нобелевскую премию за величайшее открытие, которое переворачивает все в медицине, в химии, во всем. Оказывается, ничего не надо делать. Вот все эти газы, которые разрабатывают эти военные, тратят деньги, и же ничего не надо делать. Они стаканом водки лечатся, Да то есть газ, от которого человек в, в лучшем случае умирает через 10 минут, произошло чудо, как Христос шел по воде. Семь суток, вместо того, чтобы умереть за 10 минут, семь суток он живет, даже не принимая противоядия. Ну, кроме, кроме комедии, кроме всего, ну, ну, ну, нельзя же быть до такой степени тупыми, чтобы выдумать это. Ну, выдумайте что-нибудь другое. Но это не а если это намеренная тупость? Ну, она от этого не меньше тупость. Я ну, понимаю, ну, да, но ну даже австрийцы сказали, доказательства дайте. Ну, потому что это же, это, это школьнику с 5, 6 класса, который второй год учит химию, ясно. Если Ты дают яд, носит, противоядие, нет. надо блести, Если не вводили противоядие, как он живет? Самое интересное, Яковлевич, здесь другое. Находится ли он в клинике Шарите? Какая, кого интересует Навальный? Вот это авантюры. С помощью его секретарши, не хочу относиться к его эпитету. С того момента, когда сказали, его отравили, они похоронили политического деятеля Навального. Его нет. Все. Будет он жить, не будет он жить, будет он на коляске. Будет он жить в Швейцарии, будут его кормить так или иначе, это никого не интересует. Навальный, как политическая фигура, исчез. Больше его в России не будет. В том, в том объеме, в, том, в тех размерах, которые он был. На Западе пусть живет сколько угодно. Понятно. Они, они тем самым разрушили всю ту оппозиционную структуру, которую они выстраивали столько лет в России, и свели ее до уровня белорусской оппозиции. До клоунады. Так что это не играет никакой роли, кто как играл, и я согласен с Карен, что у фрау Меркель, у нее не было выхода. У нее не было выхода. Главное, что она сказала, Северный поток 2 не отдам, достроим. Все, точка. Все остальное не важно. Все остальное это лирика. Не играет никакой роли. А насколько, что будет с Европой. То есть Навальный к этому вообще никакого отношения не имеет. Все зависит, как будет прогрессировать несостоятельность европейских государств решать свои национальные проблемы. Первая проблема, которая на них обрушилась, из которой они не справляются. Единственная страна, которые более-менее или менее справляются Германия и Швеция, это коронавирус. Эта эпидемия их ломает. Ломает Францию, ломает Великобританию, ломает Италию, ломает Испанию. Нанесла огромный ущерб. но немцы выдержали. Шведы мало кого интересуют. Ну да ладно. И, вот это, и, и когда, когда, когда страны слабые, на санкции идут, когда есть сила. Или когда есть уверенность, что у тебя есть сила. В данном случае ничего такого нет. То есть они сегодня слабее, чем они были год назад. И если они слабеют, то никаких реальных санкций речи быть не может. Усиление давления, когда ты сам перенапряжен, невозможно. Поэтому соотношение сил сегодня меняется в мире не в их пользу. Россия и Китай вышли из этого проблемы коронавируса лучше других. Когда в последний раз говорили о проблемах Китая с коронавирусом? И сколько там больных? И кто решил эту проблему наиболее эффективно? Страна, в которой государственный аппарат самый усовершенствованный. Он решает национальную проблему. Где хуже всего стоит, оставим Бразилию в покое. В Соединенных Штатах. Где государственные проблемы не в состоянии решать. Ни большие, ни маленькие, ни мелкие. Ни на уровне штата, ни на уровне города, ни на уровне государства. Это влияет на всех. Весь мир видит и смотрит, что происходит с Соединенными Штатами и что с ними завтра будет. И насколько Соединенные Штаты завтра будут дееспособны во всех отношениях. И все страны мира перестраивают свою политику. Потому что основное, на чем это базировалось, основной игрок. Медленно сходится рын. Медленно, но упорно. Так что Навальный проехали. Хорошо, посмеяли все, ну... Американ, а нем, немцы еще раз опозорили. Обнажил, очень сильно обнажил язвы буржуазного мира. Язв, любая, любая страна. Ее проблемы проявляются, когда есть какой-то кризис. Экономический, военный, политический. То есть возникает проблема, с которой государство и власть должны бороться. Власть более эффективная, более авторитетная решает эти проблемы. Менее не решает. Еще менее ломается. Это понятно. Значит, то, что мы увидим? Увидим. Значит, Карина Александровна. Значит, вот мы плавно подошли к вопросу о Соединенных Штатах Америки. Итак, наложился целый слой проблем на базе коронавируса. С одной стороны, проявление сепаратистских тенденций в целой группе штатов. С другой стороны, вспышки бунта тунеядцев, которые не хотят работать, а хотят грабить и веселиться. И, наконец, подходящие выборы президента. Я не знаю, потому что, ну, видно по всему. Если побеждает Трамп, демократы эти выборы не признают и выведут своих людей на улицу. Если побеждают демократы, Трамп это не признает и тоже выведет своих людей на улицу. Так что, Соединенные Штаты на грани раскола? Так это или не так? Извините, сейчас. А... Я думаю, что мы должны понять, выявить для себя основные тенденции. Дело в том, что, с моей точки зрения, Соединенные Штаты исчерпали свой ресурс на внешнем контуре как национального государства. То есть, иными словами, вот этот глобалистский глобулист, внешний контур съел очень серьезный, качественный ресурс государства. Что говорит там об экономике, но все знают о том, что реальный сектор был переведен в разные страны. В первую очередь в Китае это была полномерная политика. В результате фактически они в какой-то создали Китай как свою консольную экономику по его роду. Но я сейчас хочу вернуться именно к внутренней ситуации. Моей точки зрения, Трампа не для того, Власти. Ближе там... к микрофону, Карина Александровна. Трампа не для того приводили к власти эти самые выборщики, поскольку там сложная система, там прямые выборы. А, вот, вот сейчас он проиграл. Значит, во-первых, он выиграет. Во-вторых, вы говорите, они выигрывают. Так они уже вывели, они сейчас концерт вывели, они кого только не вывели на улице. Извините его против, Если хотите, ну что это, можно расценивать даже как бальзар своего рода. Потому что народ, то да, не сильно этим делом, как я понимаю, во многих штатах напугает. А, тем не менее, большая больше и травма, потому что ну, обойди, Понятно. Что... понятно. Значит, вот понял, в фоне, мало кто заметил, что на фоне этих протестов, ковида и так далее, а, произошла, например, очень серьезная катастрофа на восточном побережье, взорвался завод по производству Детерри, то есть это в системе атомной промышленности США. Тяжелая да. вода. Да. Надо... Замедлите нейтронов для водородной бомбы. Но, я что хочу сказать, что на фоне таких социальных внутренних брожений, потрясений, обострения внутренней борьбы, природные и технические аварии становятся более катастрофическими. А то, что они будут, тут гадалки не ходи. И вот эти знаки, которые для меня, вот этот взрыв, завода Дейтери на восточном побережье, это очень серьезный и сложный знак. Поэтому с моей точки зрения, возможность это замену. Не столько сепаратизм и, скажем, вот эти вот внутренние тряски на Олимпе американском, сколько те процессы объективно, которые здесь, так и иные, с которыми так и иные, а как верно подпишись на тряпи, а обратите внимание на то, как сепаратизм а, а раз нет. так справлялись с ковидом, у меня есть основания думать, что точно так же они будут справляться, скажем, и я вас понял. Вот так вот прыгать и вертеть головой и не понимать, что делать, учитывая вот такие стратегически важные кстати предприятия. Понятно. Спасибо, Карина Александровна. Яковое, вам тоже вопрос. Как находятся штаты на грани раскола? некого единого государства и деление его на те государства, которые составляли ранее Соединенные Штаты. Напоминаю, что в точном переводе аббревиатура США обозначает Соединенные Государства Америки. Так вот, останутся они таковыми, как вы думаете? Я бы не так ставил вопрос. Я думаю, что ответ он такой. Та государственная система, та политическая система, которую мы знали в Соединенных Штатах, оказалась несостоятельной в сегодняшней ситуации и не позволяет Соединенным Штатам дальше продолжать развиваться, как дееспособное государство. То есть должны будут произойти изменения, потому что то двоевластие, которое было, и то двоевластие, которое будет, а не важно, кто придет. И неспособность ослабленной центральной власти решать основные проблемы государства и в первую очередь проблему безопасности обязательно приведет к тому, что государственные институты должны будут меняться. То есть Соединенные Штаты будут другими. Какими? Я не знаю. И никто не знает. От усиления диктатуры как единственного способа решения, до распада государства. Все это возможно. И никто не знает, я хочу только напомнить людям при всей, всем том, основная национальная группа Соединенных Штатов это выходцы из Германии. Их больше, чем англосаксов. То есть я не знаю, какому решению, как американское общество решит ту, те, тот набор проблем, которые есть в первую очередь личной безопасности. На фоне того, что у каждого есть, как говорят в России, по стволу, там побольше. Каждый, кто не хо, кто... каждый, кто не ленивый, у него есть оружие на руках. И он умеет им пользоваться. Ну вот как этот мальчик 17-летний. Мы, мы говорим о стране, которая стоит в разгаре, в развивающемся национальном политическом конфликте, в котором каждый день убивают людей на фоне небывалого разгула преступности. Нету почти семьи афроамериканцев, у которых кто-то не прошел через тюрьму. И все это, когда власть парализована существующими законами. И Конгресс, и Сенат тоже не могут проводить никакой политики, хотя и мы по конституции они не имеют права ее проводить. То есть вся эта система, плюс экономические проблемы, плюс международные проблемы, все это ведет к тому, что Соединенные Штаты должны поменяться, как и когда, не знаю. Ясно одно. В результате всех этих изменений Соединенные Штаты их роль в мире ослабнет. И политические и военная и экономическая Понятно Значит я хочу обратиться с коротким вопросом к обеим нашим экспертам Как вы считаете присутствует на сегодняшний день общий глобальный кризис капитализма или нет? Мне ответить первый Да пожалуйста я считаю, что мы находимся именно на переломном моменте, когда долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные циклы заканчиваются, не только как кризис капитализма. Капитализм, как известно, вообще чреват кризисами, и тут я не марксист для того, чтобы напоминать или цитировать, вот. но то, что при этом и по другим параметрам мы находимся в том числе в постчеловечности, условно говоря, это не мой термин, это термин трансгуманистов, вот, в очень серьезном кризисе социальности как таковой, то есть эти кризисы можно перечислять, они сейчас дают катастрофический кумулятивный эффект. Вопрос пройдет есть, через очень большую кровь. Или все-таки как-то так низенько-низенько крови прольется меньше? Мы об этом поговорим. Столько в количестве. Значит, кризис есть, так, Карина Александровна? Да. Яковыч, кризис общий, глобальный кризис капитализма есть? А в России что? А у вас в России что? А да, я... Россия буржуазная страна. В России у вас мелко... Нет. Мелкобуржуазная. Ну, это разница. Если я уж говорю с людьми, которые воспитаны на мелко Мелкобуржуазная, мелкая, мелочная буржуазия правит великим государством. Или пытается править. Но в мире сейчас идет процесс, что выживают и успешно справляются с проблемами, с проблемами государства, в которых Сильная власть. Экономические проблемы с ними справляется государство, не только сильная экономика, которое государство может помочь экономике. Как сидел, штат? Государство решало экономические проблемы Соединенного Штата, и финансовые, и промышленности. Это только для лохов или для псевдолибералов, которые кричат рынке, который решает все. В Соединенных Штатах американские дотации американского правительства позволяли американской экономике существовать. И выходить из конца. Дотации кончились. о том, что без того, чтобы государство намного больше регулировало экономические отношения, государство не выдержит. И социальные. И... Проблемы власти и кризисные. То есть это ведет к усилению роли государств. Насколько это усиление будет связано с социальными изменениями и будет приближаться к правильной коммунистической идеологии, к ее основам, я не знаю. В Понятно. Китае у власти стоит коммунистическая партия. Понятно. То есть партия, у которой есть идеология. В России такой партии нет. Партия Зуганова ⁇ это не партия, у которой есть идеология. Ну, это В поня... это это государстве э э не а нет идеологических партий. Если мы говорим о коммунизме, о коммунистической партии, о коммунистической власти, эта власть должна основываться на коммунистической идеологии. Пока таких идеологий нет, государства не придут к коммунизму. Потому что не будет политической силы, которая может их привести. Это и понятно. Сегодня коммунистическими странами в мире ⁇ Куба, Вьетнам, Лаос и Китай. Все. Ну, Северная Корея... Все. А другим странам пока не будет потребности и возможности и способности создавать идеологические партии на основе идеологии, а среди этих идеологий будет идеология коммунизма, опасности, что они придут к коммунизму, нет. Опасность развала существующих стран есть. Но развалиться это не значит куда идти. А Я идти понимаю. не вот вести вы... некому. В этом плане, Яковлевич, у меня следующий вопрос. Значит, я, как вы понимаете, коммунист. Я всегда базировался на марксизм-ленинизме. И вот одно из положений марксистско-ленинской идеологии это то, что буржуазное государство, находясь в кризисе, из своих кризисов выходит войной. И сегодня мы видим справедливость этой мысли. Ведущие. Капиталистические страны мира стоят перед дилеммой. Либо на их территории гражданская война, либо они этот накал напряжения скинут на войну вне своих границ. Как вы считаете, этот вариант существует? В теории, да, в практике в сегодняшнем мире. Чтобы начинать войну, надо иметь достаточно сил. Бессильная война бесполезно начинает. Сегодня ни одна, не не страна, ни одна европейская страна, кроме, кроме безмозлых отморозков поляков, войны не хочет. Не да. то, что не хочет, боится панически. Но вы поймите немцы, правильно. Немцы, немцы боятся на животном уровне слова война. Французы понимал. боятся на животном уровне слова война. Я не говорю там ни про каких других греков и все. Турки оставили их в покое. Соединенные Штаты к войне не способны. Единственная война, которую они сейчас могут вести, это внутри гражданская. И она уже разгорается. Но ведь. И гражданство гражданство... Она была или нет, у американцев уже была гражданская война. Самая жестокая. Самая кровопролитная. Ну, понятно. Но ведь посмотрите, ведь никто из них, что, э, кто бы ни пришел в Штатах, он выберет гражданскую войну? Или все-таки слить куда-то? Гражданскую да. войну никто никогда не выбирает. Никто не, не начинал И... гражданскую войну как цель. Страна так... скатывалась к этой войне. Так вот, чтобы ее избегнуть, есть возможность сбросить напряжение за рубеж. Это и, не решается в мой взгляд, и американцы Соединенных, решает. Соединенных Штатах. Среднего американца, неважно какого происхождения, шотландского, греческого, латинского, афроамериканского, ничего не интересует за пределами его штата. И война против кого бы то ни было, она его внутренние проблемы не решает. Это верно. И враждебность и враждебность только при этом усиливается. Соединенные Штаты отлично помнят результаты Вьетнамской войны. Никто так не пошатнуло. Внутри Соединенные Штаты, как Вьетнамская война, она только обостряет внутренние противоречия, она их не сглаживает. Безуслов. Это неграмотное определение мелких политиков, что хорошая война решит внутренние проблемы. Это уже давно кончилось, она их только обостряет. Но тем не менее выберут возможность, как говорится, спихнуть напряжение за границу и пойдут по этому. Возможно? Это и невозможно. Возможно. Невозможно. Не сказал, Якович, невозможно, для этого надо ввести внутри диктатуру, невозможно, пойду, пойдут американцы. а, американцу, а, американцу, а американцу, который грабит магазины и стреляет на улице, им абсолютно плевать где и какая война идет, она не затихает из-за этого. Ему Хорошо. абсолютно наплевать, он берет свой автомат или нож или пистолет и идет грабить. Согласен. У меня есть не одно уточнение, если можно. Судя по, та, по той информации, которую я получаю из Соединенных Штатов из-за океана, как раз люди стали сейчас больше интересоваться тем, что происходит в других штатах. И те люди, которые опасаются за свои жизни в тех штатах, где вот этих выступлений больше, они как бы повысили собственную мобильность. Очень многие переезжают. Вот прямо это заметно, это как-то этот процесс усилился. Вот там продали. Обратите внимание, что наибольшее напряжение на стыке четырех штатов, вот где там вот ближе к Калифорнии, Юта, Аризона, даже Юта, как ни странно, малонаселенный такой штат, нью мексико и так далее. Там и ковид самые высокие показатели смертности. И очень, очень много выступлений. При том, что, кстати, негритянское население там минимальное, в отличие от ну, более восточных штатов. В общем, тем он не менее, вот что -то я хотела заметить, сейчас люди как раз интересуются жизнью в других штатах, потому что, по-моему, страна стала напоминать да, шкуру леопарда, потому что в тех штатах или в тех городах где власть контролирует ситуацию и надо сказать хорошо контролирует ситуацию вот. там достаточно спокойно есть штаты где мы как видим да, вот погромы и прочее прочее прочее да. вот. то есть это очень неравномерно по территории распределено и Люди в мало маломальско-состоятельные, которым есть что продать, они в панике уезжают. Я Пожалуйста. хочу сказать одну вещь. Если... А, это вопрос не если, а с какой скоростью пройдет. Вопрос а, продвижения будет. Политкорректности по-американски. То есть ректоры университетов и факультетов должны назначаться в соответствии с расовым происхождением. Это то, что началось в Америке. Если во всех других сферах жизни вот эта политкорректность наизнанку будет продвигаться, тогда никому из тех, которые оказываются лишними, поскольку их расовое происхождение не подходит под то, чтобы они занимали какие-то должности, Потому что роль этого населения, части населения, в общем населении намного больше, куда они поедут. Вот это основная проблема, которая может быть и которая надвигается в Соединенных Штатах. Потому что этот расизм, наоборот, пришел в самое сердце Соединенных Штатов. Науку и технологию. А там уже... Все. Я хочу посмотреть, как афроамериканцы будут развивать астрофизику. Или латинус будут развивать компьютерную технологию. Не люди испанского происхождения, а те, которые приехали из Гватемалы Или из Мексики. И куда лишние расово-неполноценные с американской новой расовой теорией Куда они поедут, куда угодно. Но Америку это ослабит. Америка, которая построила свою науку на импорте в науки и в ученых, теперь может перейти к экспорту за счет своего уровня. Кстати, я, я именно это имела, когда говорила о социальном кризисе и о но здесь я не совсем согласен. Способность развивать науку не зависит от цвета кожи или расовой принадлежности. А вот то, что эти люди... Нет, она, зависит, она зависит, когда ученого продвигают по его расовой принадлежности. То есть он обязан своим местом, происхождению, цвету кожи, он не в состоянии, а не, а не качеству мозгов, тогда наука не продвигается. Она будет политически корректна, но она не сможет продвигаться. Но Америка давно уже отстает по части фундаментальной науки, это известное дело. Значит, у нас есть вопросы в чате, Аркадий. Аркадий. Да, у нас есть вопросы в чате, Марк Анатольевич. Прошу. Первый вопрос Якову Иосифовичу. Когда, по его мнению, будет битва конца? кавычках. Ну, э, те, кто верят в Библию, пусть почитают. Там написано. Я не толкователь предсказаний в Библии. Это а... сон, э, Я прошу прощения, Яковыч. Когда-то ходила такая шутка в религиозных кругах. Один довольно подвыпивший священник, который задали вопрос, а что делал Бог до момента, когда он начал творить? Священник был выпивший, ответил, он создал ад, чтобы отправлять туда людей, задающих подобные вопросы. Я, я, скажу, я не думаю, что будет какая-то битва в виде апокалипса. И потом то, что написано в Библии, э, это место right. сражения. Right. Я, я отлично знаю, десятки раз бывал там, так что это по тем масштабам было что-то земельное. Будут процессы, процессы, которые идут в мире сейчас они идут переформатированы, если пользоваться этой терминологией, существующего человеческого общества, как с точки зрения государства, так с точки зрения и всего общества. И я думаю, что к концу этого столетия, но ну, мы этого не увидим, по крайней мере, не отсюда, мир будет совершенно другой. Многие государства перестанут существовать, возникнут новые государства. Отношения между людьми будут совершенно другие. То есть, может быть, они покажутся нам сегодня дикими, а им покажутся дикими наши отношения. Но я еще раз говорю, вот сделайте такой, э, такой эксперимент. Вы сейчас находитесь в 1920 году. И представьте, и скажите, как будет выглядеть с точки зрения вашего узкого мировоззрения 20-го года, конец 20 -го века. Кому-нибудь в страшном сне снилось, что будет? Нет. От маленького революционера, который только что установили советскую власть. И кончая больше. То есть мы, мы если кто-то берется предсказать будущее, я не неналичен Божьим даром предсказания, а все остальные они или шарлатаны, или люди психически неуравновешенные, которые считают, что они видят будущее. Человеческому разуму это не подступно, недостижимо. Человек не может предсказать будущее, он не может предсказать свое развитие, он не может это объяснить. Это зверь. Человеческих сил, по крайней мере, на современном уровне развития этих человекообразных, которые называются людьми. Или обезьяноподобных, которые называются людьми. Называйте как хотите. Следующий вопрос, Аркадий. Так, следующий вопрос. Вам, Марк Анатольевич, или Якову Иосифовичу, возможен ли переход к мировому коммунизму? без очередной мировой империалистической войны? Во-первых, империалистической войны не будет. И почему, я думаю, я Яковлевич предметно это объяснит. Будет целая куча локальных войн, возможно. Но я склоняюсь к тому, что... Капиталистический мир развалится из-за внутренних противоречий, из-за гражданских войн внутри себя. И вот здесь, как говорится, уже можно будет вот этот вопрос ставить и его решать. Каким путем дальше двигаться людям той или иной страны? Они этот вопрос должны задать себе сами и сами на него найти ответ. Время империалистических мировых войн прошло. Более того, невозможно уже ни коалиции, невозможно, как говорится, воевать с надеждой на победу, поскольку есть определенный фактор, который может любую победу превратить в сокрушительное поражение. И это не только ядерное оружие, это и бактериологическое, и биологическое, какое угодно возьмите. Поэтому не о чем разговаривать. А вот то, что крупнейшие капиталистические страны не выдержат внутреннего напряжения, и там закончится это дело гражданской войной, это, на мой взгляд, неизбежно. Я кое-что, если вы хотите, вы можете меня дополнить. Я скажу так, что для того, чтобы была победа коммунизма, должна быть коммунистическая идеология на современном уровне развития, которая подходит к современной и завтрашней обстановке, трансформируемая в политические партии. Пока этого нет, даже на уровне идеологии этого сегодня нет, если мы не будем углубляться в то, что происходит в Китае. Но это китайское. Нет никаких шансов для победы того, чего нет. Сегодня коммунистическая идеология в большинстве стран мира, тех, кто этим занимаются, это историческое исследование. Это не руководство к жизни. И вообще сегодня в мире идеологии нет. За исключением формирование тех или иных религиозных движений, которые имеют элементы идеологии, как правило, экстермистских. А человечество сегодня не генерирует идеологию. В XIX веке да было. В конце 19-го, начале 20 было. А сегодня нет. Когда нет идеологии, не может. Ни одна идеологическое неоднозначное не, не, идеологическое движение прийти к власти. Теперь войны были, когда пытались силы остановить распространение какой-то идеологии. Красный террор в России начался в ответ на белый террор. Если бы не было белого террора, не было бы гражданской войны. Если бы не было попыток извне Силы изменить устройство государства российского, а заодно рассчитаться с Россией, не было бы ничего. То есть, когда появляется идеология, когда начинает все распространяться, а ее пытаются остановить силы, тогда начинается война. А сегодня самого предмета нет. Пока его не будет, нет. Я хочу напомнить, христианство зародилось тут недалеко от того места, где я живу. А вот когда оно стало формироваться в реальную идеологическую форму управляющими государствами, прошло 300 лет, слышишь? 300 лет! Коммунистическая идеология зарази, зародилась всего менее около 150 лет назад и оформилась в реальные Деоспособные партии только в начале 19-20 века. Если перенестись в историю, мы еще находимся на начальном периоде формирования христианства как религии. И до окончательной победы христианства в той части света, где она была, то есть Европы и Азии, еще сотни лет. Ну, поживем есть, и живем. Я не знаю. Пока на данный момент я идеологов современного коммунистического движения и идеологии даже в зачаточном виде не вижу. Нет, ну, союз коммунистов этим вопросом занимается. Занимается достаточно упором. Да. на уровне академического исследования я могу сделать. Не практического. Ну, да. Это понятно. Но кар... здесь тот же самый спор, о котором писал Ленин. О замызганных, пропаленных пропыленных толстых томах в библиотеке и брошюрках в карманах рабочих. Карина, След... кар... Значит, следующий вопрос. Для Карина что-то кар... сказать. Карина... Да. Я говорю, что в Европе очень интересный, вот сейчас я посмотрела, фонд стратегической культуры, причем это не просто какие-то там богом забытые троцкисты, нет, отнюдь очень интересные тексты выдают. То есть идет творческий поиск. Я хочу сказать, что не умерло это еще. То, что творчество, эта идея, возможно, будет в ближайшее время развиваться, я... Почти не испытываю сомнений, просто наблюдая определенные движения идейные, например, в Европе. Во что это выльется, не знаю. Но тенденция есть, и она любопытная. Да, Понятно. С этим согласен полностью. Следующий вопрос, Аркадий. Аркадий, куда Ко ты... всем вопрос. Как вы думаете, чем закончится ситуация? В Беларуси она уже закончилась. Кто против? Прошу высказываться. Ситуация в Беларуси заканчивается ускоренным движением сближения Беларуси и России. Темп этого движения и этапы мы увидим. Но сегодня вектор Белоруссии повернулся, как в той сказке к Европе избушка повернулась задом. Причем голым. Карина Александровна. Не совсем насчет головы так все-таки прикрытым фарточком. Но э, я согласна с этим. Я считаю, что прежде всего Лукашенко удержит власть, если уж совсем конкретно. Э, по понятным причинам э, против него не пошли его силовики, а уйдет ли Лукашенко, скажем, раньше срока, это, да, тут тоже я не гадал, чтобы гадать, полагаю, что может уйти раньше срока. Может уйти, может не уйти, да. это знаете ли. Это уже такой, да, вопрос неинтересный. А думаю, что интерес к Белоруссии именно в связи с выборами в Соединенных Штатах, которые займут все медиапространство, в ближайшее время, и ближайшее ну, да, через месяц. Да, да, будет отвлечение от всех этих сюжетов, в связи с этим а, ситуация будет урегулирована. Что касается дерганий Польши на эту тему, тут я тоже с Марком совершенно согласна а, на эту тему, что это польская авантюра, но они пусть ее и пусть и расхлебывают, в том числе у себя. Но, кстати, мне хотелось бы сказать, что самой Польши... Эта авантюра может самой Польша аукнуться. Mm -hmm. и не надо думать, что страна столь монолитна. То есть, учитывая те кризисы... Как которые... любил, вы знаете, Карина Александровна, как любил а... говорить мой глав старшина. Белорус... Это вам чревато боком. Да, я хочу сказать, что именно, возможно, ситуация в Белоруссии и вот это загнивание постоянное, которое идет на Украине, несколько подтолкнут. Выступление в самой Польше. А вот тут мы посмотрим, как они будут крутиться. В отношении Польши я хочу сказать, все исторические беды Польши были результатом совершенно неразумных и диких решений польского руководства. Последние 400 лет абсолютно не понимающих. Кто и что такое Польша, где ее национальные интересы, где ее возможности, способности и опасности. Они привели к трем разделам Польши. Ну, значит, будет и четвертый. А, следующий вопрос. Да-да, следующий вопрос. Ковси, а нет. Какие могут быть последствия от применения боевого отравляющего вещества в публичном месте? Похоже ли это на ситуацию с Навальным? Ну, чтобы развеять сомнения людей. Значит, я отвечаю. Мне приходилось, вам говорите, иметь с этим дело. Могу сказать так. При применении боевого отравляющего вещества типа зарин на в диаметре примерно 50 метров умирает все. Мгновенно. Зарин – это говорит, заря, собственно говоря, боевых отравляющих веществ. Поэтому все эти анекдоты про того, кто там отравил ручку намазал или дал водички попить из бутылки, это анекдот, не более того. Прошу, Яковлевич. Я могу сказать так. Никогда в мире не применялись средства массового поражения, газа или яды, для того, чтобы ликвидировать одного человека. Для этого достаточно, предостаточно более эффективных, абсолютно незаметных средств. Сотни. Второе, зарин, о котором сейчас только Марк говорил. Смертельная доза зарина – это 0,75 миллиграмма на 1 килограмм веса. Зарин убивает в течение нескольких минут. Если надо ему проникнуть через кожу, а не через дыхание, через одежду, так это задерживается. Новичок убивает, если он проходит через кожу и через одежду до 10 минут. Больше 10 минут никто не выживает. На каком расстоянии это зависит от, того, от количества зарядов, ну, от, я имел ввиду, что... от погодных условий, от атмосферы. Но десятки метров вокруг живых людей не остается. Да не если только, люди, если только, и это в отношении Зарына, и то же самое в отношении новичка, не окажется рядом специалисты, полностью защищенные, с противоядием, которые будут его вкалывать каждому, кто будет стоять рядом. Тогда это можно решить. В других условиях люди погибают. А в отношении э, того, что было, я хочу напомнить, Россия впереди планеты всей, на уровне американцев, плюс-минус. Американцы в этом тоже чемпионы мира по созданию отравляющих газов, отравляющих веществ для того, чтобы ликвидировать людей. Так вот, Россия в свое время ликвидировала этого подонка, ублюдка Бендеру. С тех пор, и причем так, что немцы сделали заключение, он умер от сердечной недостаточности. Те же самые немецкие врачи проверили, вскрыли. Никаких следов не нашли. Я могу... Всего быть, лишь пример, что и советская наука. И российская наука. За 70 лет, которые прошли с этого великого дня, когда избавили мир от того, что это дерьмо дышало, нашло более эффективные средства и менее заметные. И только в воспаленном мозгу, от предельной тупости и безграмотности можно придумывать, что пользуются боевым газом для устранения кого-то. Эти байки придумывают для того, чтобы потом кричать о применении России запрещенного оружия массового уничтожения. Никакой другой причины нет. Понятно. Последний вопрос. Последний вопрос, так последний. Если Навального, как агента, слил Запад и по потерял свою агентуру, они хотят начать Третью мировую? Такое возможно? Другого вопроса нет. Но никому этот Навальный уже не интересен. Это Хорошо, я... есть еще вопрос. Марксисты я... разве не вопрос... должны... Я на, вопрос... я на этот вопрос могу ответить, я уже сказал. Как Навальный, я с профессиональной точки зрения смотрю. Если бы его не было, ФСБ должно было бы его выдумать. Потому что более бездарного руководителя оппозиции трудно придумать. Они его сохранять должны были, они его должны были лелеять. Пылинки сдувать. Это он Навальный это мечта любой власти в качестве лидера оппозиции. Его надо было власти держать, охранять, поддерживать. А Запад нет такого понятия Запад. Всегда где-то кто-то решает. И те, которые с дуру решили. Похоронить его политически. Раздув этот скандал, они его похоронили политически. И отобрали у ФСБ и у власти в России самого бездарного руководителя оппозиции. Понятно. Хорошо. Есть более серьезный последний вопрос для Корене Александровны. Ну, Смотрите, марксисты разве не должны приветствовать накопление противоречий, дальнейшую атомизацию индивида, отрицание своей биологической сущности, доведение всех сторон бытия до абсурда и безобразия? Знаете что, здесь не то слово используется. Приветствовать такие вещи нельзя, использовать надо. Абсолютно согласен. Горе людей приветствовать нельзя, это бесчеловечно. Да. Если марксисты считают себя справедливо самой человек, человечной религией, более, идеологии более человечной, чем религии, они никогда такие вещи приветствовать не могут. Использовать, да, но горе человеческое людям запрещено приветствовать. У меня только одно замечание. Именно кризис человека. То, что происходит сейчас с людьми, с этими идиотскими постмодернистскими делами, смерть человека, смерть субъекта и так далее и тому подобное. Вот это снижение демографической, критическое, снижение демографических динамик в странах, которые пока еще остаются в некотором руке в мире. Все это приведет мое к актуализации Ближе к микрофону, Карина Александровна. Я говорю все это, все те процессы, которые шли, ну это вот так вот иначе многие обобщенно называли миром постмодерна, хотя там был и контрмодерн, и антимодерн, все, что там только не было. Мне представляется, что эта тема станет основной темой человека и человечности. Ну... Я, я, я, я, я хочу немножко тут не поспорить, высказать другое мнение. Древняя Греция отличалась всеми этими явлениями намного больше, чем последующие поколения. Начиная от философских школ, гимназий, бань. Все эти явления были там, и они были совершенно приняты в обществе. А с другой стороны, я хочу сказать, человечество развивается. 200 лет назад даже людей сжигали на костре. Женщин сжигали на костре. Кошек сжигали на костре. То есть с тех пор человечество продвинулось. Не все, не сразу, не быстро. Может быть, это движение вызвало излишний оптимизм. Что вот-вот-вот они станут настоящими людьми нет медленно но сегодня уже людей не сжигают на площадях под аплодисменты и не водят детей как на развлечения, давая конфеты как при великой французской революции каждый день развлечения для народа отрубают головы женщинам мужчинам неважно кому слава богу человечество продвигается и посмотрите, в каком диком состоянии были женщины в мире сто лет назад. То есть это идет медленно, может, не так быстро, как нам хотелось бы. Но если может быть, это вас... не единым строем, есть Не есть во всех странах. Советская власть ну, идет, И он будет идти еще сотни лет и с зигзагами, и с повторениями. И я еще раз говорю, греческая. Греция, древняя Греция, это были садом богомора. Если мы же говорим о товарищах из ЛГБТ. Каких товарищей по Литонье выводят? Какие же... Александр Македонский, ну и что? Ну и что? И все греческие философы прошли через это. уже каждый прошел через философскую школу и через гимназию. И очень удивлялись на персов. Да. Дикие люди, просто дикие люди. Нету Правильно, нету. как сегодня, кое-кто из них удивляется на нормальных, нормального человека. Ну, ну это конечно, отдельный разговор. Это, как... это детские болезни развития человечества. Мы еще с точки зрения развития человечества в детском возрасте, в подростковом, и каждый, у кого были дети, знают, есть разные периоды. Так вот, это период, детский период развития человечества. Но детей от различного рода переверсий, как правило, воспитывают весьма радикально. Да. Ну что ж, товарищи, я хочу подвести итог нашей работе с вами. Во-первых, я думаю, мы все согласились, что присутствует общий кризис капитализма, из которого выхода не видать. Второе. Значит, без марксистско-ленинской идеологии, без развития марксизма-ленинизма применительно к существующим реалиям, невозможно установить тот строй, который бы отвечал интересам подавляющего большинства населения нашей планеты. Сказки про права человека и демократию выродились, извините меня, в погромы, убийства и прочие развлечения. Когда Человек может для того, чтобы развлечься, залезть на крышу десятиэтажного дома с пулеметом и расстрелять сотни человек в толпе. Он развлекается. Это его право. Значит, от нас требует в этом вопросе толерантности, мы, коммунисты, к этому относимся весьма нетолерантно. Мы считаем, что таких людей и людьми-то назвать нельзя, они бешеные собаки. И с ними надо и поступать, как с бешеными собаками. Зачем собака, оскорблять? Тоже правильно, Яковлевич. Согласен. Я люблю собаку. Ну, я про бешеную собаку говорю. И бешеных люблю. Я их лечу. Ну, бывает. А, да. Таким образом, мы можем сказать ясно. Кризисные явления в окружающем нам мире резко ускорились. Такого ускорения кризисных явлений... Человечество еще не знало. И мы, мы, коммунисты, должны быть готовы к тому, что от нас потребуется бешеная работа, как в теоретическом, так и в практическом смысле. В теоретическом смысле мы должны ясно, четко понимать, в какое время мы живем. Мы должны ясно себя представлять пути выхода из него и какое общество мы хотим создать. Я думаю, товарищи, что наши эксперты очень ясно и очень точно эти мысли выразили. Я еще раз благодарю вас, Яковлевич, надеюсь и дальше с вами работать в нашем клубе экспертов. Спасибо и вам, Карина Александровна. Всегда Спасибо. приятно с вами беседовать, вы все-таки вносите определенную мягкость в категоричные рассуждения мужчин. Я только, только одну вещь хочу добавить к тому, что вы сказали. Все правильно вы сказали, значит, когда вы говорили насчет коммунизма, насчет капитализма. Я хочу еще раз напомнить, у вас в России капитализм. Да, именно так, и никак иначе. Э, ну что ж, товарищи, до свидания. Думайте, думайте, хорошо думайте. Тот путь, который выберете вы сегодня для себя, отзовется даже не на вас. Отзовется на ваших детях, на ваших внуках. Если вы хотите для них лучшей жизни, принимайте на себя решение бороться против той гнили и смрада, которая обрушилась сегодня на человечество. Без этого ничего не будет. Вы можете, конечно, предоставить это право своим детям, своим внукам. Вы хотите этого для них выбирать его? До свидания. С вами был я, Марк Соркин, информагентство «Ледокол». До новых встреч, товарищи. Благодарим всех участников, зрителей и слушателей нашего эфира за присутствие. Еще раз до свидания. Удачи.